играть 5 на 5 готовьтесь сейчас такая будет жара ошибка подключения я уже это смотрел ссылочка на канал макс эм, риск там есть ролик но перед началом там есть ролик по этой ошибке передача ролика подпишись на канал поставь лайк у тебя сундучка будет то что у меня прям те руки жестко да смотри сам что те упадает я думаю что доно ну да ну фазе выпал фазе вас будет фазе поздравляю 5 на 5 кстати а что такое синяя оранжевая скорее всего это синяя обычная вот, чистом 3 часа новое там событие а, ну, новое событие то есть вот такие вот фигурки 21 игроков охранников 14 20 игроков охранников 15 это как-то неправильно то есть еще не обновили если мне не верите то смотрите 20 игроков окей запомнили да Вперед, сейчас покажу. 20 игроков, да, покажу. И вы поставите свой лайк. Да-да-да, сейчас. Так, 20 игроков, там 21. Опа, на 35. а а а Лайкос, ставьте, бегом, бегом, бегом. Чаник. Вот такой, ч ⁇ за как ты так быстро? Ну, ты знаешь, что нам дали способность такую. Ускорялку. Так что можем быстро-быстро это все делать. Так. Это для того, чтобы 5 5 играть И собирать быстро предметы Насколько можно, насколько быстро Конечно, лагает, ну ладно <смех> Блин, ну что <чё> лагает? <смех> Пожди, <Пожарь> не лагает <смех> А, ну да, из-за того, что много игроков, я понял Так, собираем, собираем Все что да, вот, блин Там за мной идут охота Блин, спасите, Пожди! Чё за чё за приколы? Нет, нет, нажал вон Найну здесь сюда что-то проучу Где он там? если тебе понравилось слово, то лайкос. Блин, тут еще один, который умирает. Я че, один остался. Бегу, бегу, чувак, жди там. Твоя жизнь в моих руках. Бегу-бегу, там аптечка. Блин, умер. Зачем умер? Вот, простоял бы немножко, подсказал, бы ну и он умер. Саминоват, да. Саминоват. Так, хпшки. Так, ну и мы зайцы. Мы тут собрали, значит. Блин, зачем вы умираете? Я не пойму. Вот так вот, пройдем, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам нравится музыка, звук хотя бы в игре. Как по мне, она тоже громкая. Вот я так слушаю там монтаж, а вот так я буду играть. Так будет правильно. Все, мы прокачали звук немножко. ⁇ -мо, -мо ⁇ какая карта. Так, что там? Главный хищник. Так, я один остался из всех тиммейтов, Но, наверное, скорее всего, были найботы, а не тимметры. Так что вот так вот как-то. И они просто не смотрели наши ролики. Как же играть за какого-то персонажа, за, за жирафа, за брюкса. Э, там, на канале можно найти ну, так уже много роликов. Так что можно. Когда будет много, тогда будут ссылки ставить. Буду стараться. А пока, если нужно, да. Расслабься для начинающих ютуберов. Отдохни, выпи там Кока-Кола. Да, реклама, так тихо. Реклама, Мне не забанить сейчас. Но это не реклама. Не реклама. Даже не банти. Но... М делал подставу такой чё за прикол хуан пошел вон а сам тихо не лагает так о девятое место плюс три кубка отлично так ждаем она пошел вон заяц, и не знаю тебе здесь я буду тут, тут второй идти типа, потому что тут слишком много персонажей билламилом -би -би -би мие, он такой чё за пранк жирафик такой сказал пранк так давай 8 место восьмое восьмое 8 восьмое yeah, yeah. yeah. опа на 7 даже так это кашу я, я знаю что -то. нельзя убить хоть. блин козит это все канал риск старт 5 на 5 всем нужно это себе запомнить потом здесь монтаже сидел так все что его вы не то 5 топ-5 хочу топ-5 них куда пошел на получай нет нет нет! Нет! Как так? Они выиграли, они трое Тут нас мы ВР. Это значит не чемпионат, а из-за того, что он выиграл. Вот в чем дело, он из-за того, что он выиграл. Э -э ну, активный был. Я тоже был там, кстати. Ссылочка на прошлой герой в описании, Там есть такое. Да, 5 на 5 там обнова, обзоры, все в этом духе. Так, вот снова такое брюксо играть за брюксом. Не, ну понравился, у меня заяц все-таки, да, понравился. А может, давайте возьмем другого? Так, так, так, кого же взять, кого же взять? М -м -м. Так, отброс, бомба, копьет. А вроде бы все окей. А, лука еще не, да, Лук нельзя. Понятно, но все вроде бы норм. Только нужно uh, хорошую команду найти, чтобы она не издыхала. чтобы мы, мы собирали все время. Это все было бы окей давай-ка у я один из чайника поэтому я пошел собирать так мне еще лага тут я не знаю когда много игроков туда лагать это плохо да, это плохо чем хорошо так стоп стоп тобой. я пойду сюда вот Когда нас я пойду поискать там какие-то вещи потом он приду и помогу вам Окей, бро? Окей, кибра кибра Так, давайте это пранк между с тобой блин лагает. тут не нравятся такие лаги но звук идет звук идет, это очень хорошо кстати, ссылочку в описании на плейлистик. Хорошая пицца, отличная пицца. Очень классный сериал. Мультик можно посмотреть для детей, там, не знаю, для кого. Ну, в общем, хорошая пицца, отличная пицца. Макс Риск. Смотрите с удовольствием. Не зря что делал. Там, 4 серии даже. Или 5. 4 серии, но можно 5 сделать, когда будет когда не будет интернет, тогда можно. Вот видите, они живут. Из-за чего? Из-за того, что я помогаю. им. То есть, э, в тени помогаю. Из-за того, что я карму спланировал. Золотая пушка. Вот, зарабатываем карму. Даже мне хп не нужно. Мне хп не нужно. Так, хорошо, хорошо. Приманка будет. Писица пошла за мной. Они Ладно. Пойдем. Давай. Посмотрим планету. Еще одна хп. Кто есть? Никто. ХП поставляли, вот и все. Капец. Там что дефается, не пойму. Чем там занимается? Красный такой джирафик. А, вот и заметил. А, а. Ваш товарищ палк. Потому что сражение, ваш товарищ паук. Что за приколы? Пиш ты, ты его убил? А ну иди сюда. А? Иди сюда. Кто убил наших товарищей? Сколько тут товарищей Блин, фигня какая-то что за прикол сколько тут 5 против всех ну да и как-то не успел не успел к нам прийти как они умирают ну не знаешь чем дело напиши пожалуйста в комментариях кто виноват я ли они кто прав я ли они Да суд за меня Да, так называем тренируем тренируемся свою армию да, собираем армию для того чтобы спасать мир с помощью этого в общем, э, ну кубка, 12 место. Ведь что, надо мной, а? Прикалывайтесь, лучше закончить ролики, и потому что вариант слишком длинные ролики, мы не успеваем за всеми роликами уследить. Так что всем просмотр. с вами был Макс Риск. сейчас будет такая вот мини-монтаж с музычкой. Слушайте. Всем пока. Окей, okay, Давай это пранк между собой, блин, лагает, тут не нравится такие лаги, но звук идет, звук идет, это очень хорошо. А, кстати, ссылочку описании на плейлистик, хорошая пицца, отличный пицца, очень классный сериал, мультик можно посмотреть для детей, там не знаю для кого. Ну в общем, хорошая пицца, отличная пицца, Макс Риск, смотрите с удовольствием, не зря сделал. Четыре серии, да, там. или пять Четыре серии, ну, можно пять сделать, когда будет когда будет интернет Тогда, можно. вот эти, они живут, из-за чего Из-за того, что я помогаю им, то есть, э в тени помогаю Из-за того, что я карму с тем Золотая пушка Вот, зарабатываем карму Даже мне ХП не нужно <laughs> Мне ХП не нужно, так, э хорошо, хорошо, приманка будет О, пошла за мной А не ФК, что ладно Пойдем, давай. Посмотрим планету. Еще одна. Только поставляли. Вот и все. В чем там занимается. Красный пальц. Ну, вот заметьте. Ваш товарищ палк. Моё служение, ваш товарищ пал. Что за приколы? Быстрее! Ты, ты его убил? Он иди сюда! А, иди сюда! Кто убил наших товарищей? Сколько тут товарищей? Блин, фигня какая-то. что за прикол? Сколько тут пять против всех? Ну да, я как-то не успел, не успел к нам прийти, как они умирают. Ну не знаешь, в чём дело? Напиши, пожалуйста, в комментариях, кто виноват, я или они? Кто прав? Я ли они? Да, волосут за меня.